Условно, это день, который мы посвящаем тому, чтобы заниматься нашими инвестициями. То есть, чтобы сделать так, чтобы деньги работали на нас, а не, на... не мы на деньги. Да? Почему не получится пересидеть в валюте? Инвестор должен быть у каждого. Помимо бумаг, я считаю, что у каждого должно быть немного крипты. Это один из... Вообще самых быстрых мультипликаторов, которые я встречал, я выбрал валюту учета доллар, пока, да, я не выбираю юани. Есть три стратегии таких uh, сильных мультипликаторов, 10 тысяч долларов, которые я вложил, превратились в 400, могли бы, если бы я их не продал. Это прям базовая история, надо учиться, брать готовые рецепты проверенные, потому что без обучения, если вы не учитесь, вы, скорее всего, где-то точно накосячите. Хочет получить результат, берешь, идешь к человеку, который уже есть этот результат, находишь способ у него учиться. У меня всегда настроение, что я получу какую-то пользу, и я какую-то одну классную идею я всегда с него заберу. Вечерные сделки – это про то, что мы находим бизнесы, быстро растущие, у которых на следующих шагах за счет денег можно достичь очень хорошей капитализации. Вот этот путь X10, они проходят например за полтора, за два года, потому что все валюты имеют условную инфляцию это считать налог на то что вы не инвестируете сможешь найти все силы не продавать его на хаях, а просто накапливать это которого может сделать тебя миллионером долларов так ребят всем добрый день напишите от 1 до 10 как меня слышно у нас все лагает интернет если я буду вдруг пропадать просто видео выключу вот и посмотрите, загорелое лицо уже тогда в Инстаграме. Вообще оцените от одного до 10 звук, чтобы мы начали. сегодня у нас тема о валюту. Все знают уже, что евро стал стоить дешевле доллара. Такая интересная новость, и многие думают, что это значит. На самом деле почти ничего это не значит, но, короче, сегодня тоже это обсудим. Хорошо, да, я тогда буду ваши вопросы смотреть в комментариях. У меня есть два последних поста. Вот пост с видео в Телеграме, это пост с вопросами. Соответственно, там есть один вопрос, стоит ли накапливать USDT и USDC. Вот, и в Ютубе тоже отлично. Людмила уже написала, что слышно. Значит, я понимаю, что эфир начался. Все, ребят. Всем добрый день. Я буду сегодня краток, потому что сегодня день инвестора, и в день инвестора я предпочитаю инвестировать. У меня на самом деле сегодня уже с утра был один созвон по одной интересной сделке. Если вы следите за нами достаточно хотя бы давно, вы знаете, что у нас четверг – это день инвестора. И если вдруг вы не выделяете целый день на инвестиции в неделю, стоит это делать. Самый как день семьи, там день детей делать себе в неделю. Почему это важно? Потому что, как минимум... ну Кстати, напишите, а у кого вообще есть день инвестора? Вот кто клуберов-то, это вообще у нас обязательная история. Ну, ребята, наверное, кто смотрит нас, например, недавно или присоединились, это может быть новая тема. То есть, условно, это день, который мы посвящаем тому, чтобы заниматься нашими инвестициями. То есть, чтобы сделать так, чтобы деньги работали на нас, они не мы на деньги. Да? Отправлять деньги на работу, они уходят, они растут или дают дивиденды, либо увеличивают стоимость активов и, соответственно, приносят еще больше денег. И вы вы вот повторяете, повторяете. Зачем нужно делать день инвестора каждый день, каждую неделю, а не, например, каждый месяц? Да? Потому что если у вас это идет каждый месяц, у вас есть всего 12 попыток в году для того, чтобы... Прийти к финансовой свободе. И если вы делаете каждую неделю, количество попыток увеличивается до 52. При этом, смотрите, какая история. То, что из 12, скорее всего, 2 вы профакапите. где-то будете в отпуске, где-то вам будет лень, замаха, замотались, еще что-то, и количество попыток сократится там, до 9 до 8 и в целом вы будете очень долго идти к финансовой свободе, но мы используем как раз механизм, который использует agile методики, uh, scrum методологии, когда ты ставишь какую-то цель, и у тебя еженедельно есть какой-то спринт, то есть ты вот такими недельными спринтами двигаешься по инвестициям, и раз в неделю делаешь А «Да, я ближе к цели стал или дальше. И Вот когда ты двигаешься недельными спринтами, и тебе по-любому ставят какие-то задачи на неделю, вот ты садишься, у тебя один инвестор, тебе, естественно, нужно купить какие то активы которые ты делаешь регулярно да, слово сказать там купить крипту купить там какие-то долларовые активы может быть это акции что-то на небольшую сумму денег может быть поучаствовать там в сделке нашего клуба и так далее То есть, это вот регулярная история которую ты проводишь потом ты ставишь себе план а какие шаги я должен предпринять для того, чтобы еще ближе стать к своей цели, к финансовой, да, там, я хочу пассивный доход 50 тысяч долларов, вот хочу, вот он мне закроет все мои хотелки, я смогу снимать дом, путешествовать, летать там так далее. Хорошо, и ты просто начинаешь, а какой у тебя пассивный доход сейчас, и второй показатель, это какой размер капитала, ты начинаешь это дело учитывать, и потом начинаешь прописывать... Uh, условно шаги, которые ты делаешь каждую неделю. И когда ты реализуешь задачи каждую неделю, то по сути ты просто быстрее идешь к финансовой свободе. Хорошо, с этим мы разобрались. То есть, надеюсь, просто, ну, у меня был вопрос к вам. Кстати, напишите, пожалуйста, в чате. И я заодно увижу, вообще чатом умеете пользоваться. У вас вот почти 40 человек сейчас смотрит уже в Ютубе, uh, и уже какое-то количество людей смотрит в телеграм я хотя бы увижу что вы пишете там и я вижу ваши вопросы потому что пока я вижу только один комментарий что меня хорошо слышно на 10 да? Да? и это важно просто как минимум чтобы получать обратную связь и видеть какая задержка вот и мой вопрос вообще используйте инвестора или нет соответственно и если использовать, то как давно и какие результаты вы получаете от него, насколько вы довольны вообще этой привычкой, значит у меня по четвергам уже достаточно длительное время, и когда я начал эту историю у себя внедрил, я увидел, что ну, я начал более предсказуемо двигаться в своей финансовой цели. То есть до этого я просто мечтал там, условно, какие-то инвестиции хаотичные делал, какое-то у меня движение было, но когда я раз в неделю начал делать срезы, у меня стало все более системно в этом вопросе, я начал быстрее двигаться, я начал замерять эту цель, и я, собственно говоря, вижу эффективные действия, вижу неэффективные действия. Это на самом деле супер важно когда ты можешь в рамках недели оценить. вот Самое лучшее действие было вот это, и прямо это выделить, просто повторять. Вот, этому... День инвестора это такая важная вещь, особенно если мы сегодня будем говорить про долларовые активы, да почему не получится пересидеть в валюте. А вот Анастасия пишет, что пока нет для инвестора, бессистемно инвестирую. Ну, хотя бы хорошее слово: здесь есть это инвестирую. Вот. Но бессистемно это как минимум. Можно начать мало можно начать с часа инвестора, с двух часов инвестора. Такое тоже можно сделать. Просто определить день, в который будете заниматься такими вещами. Пока на наемной работе с хорошим доходом инвестировать приходится либо до, либо после. Это нормально. Это нормально, когда вы можете разделить, например, часть выделить на обучение. Например, у меня среда – это день системного бизнеса. То есть я фокусно работаю над системой бизнеса, у меня нет операционки, я не созваниваюсь с командой. Если созваниваюсь, то созваниваюсь только с отделом построения. Я созваниваюсь с консультантом, который мне помогает выстраивать бизнес системно и я делаю все то чтобы выстроить. день инвестора четверг я расчищаю этот день для сделок например в понедельник я знаю у меня операцион и вот даже если у вас не получается расчистить целый день как минимум выделяйте часы на какую-то деятельность обучение это одна деятельность может быть там допустим инвестирование покупка каких-то активов регулярно у вас таймер срабатывает там с 5 до 6 вечера там или с 6 до 7 ваша задача там пойти купить там крипту допустим, и какие-то акции, например. И это, это на самом деле будет такая вот принцип маленьких шагов, будет хорошо работать. Так, ладно. Хорошо. У нас сегодня в комментариях в Телеграм не активны, тогда буду отвечать на тех ребят, кто в Ютубе, ну и периодически туда тоже переключаться. Значит, тема эфира по доллару. Давайте ближе к теме. Значит, смотрите, что происходит. Значит, все мировые валюты, в основном, да, там инфляция евро. 7,6 ЕЦБ прогнозирует, доллар близко к 9 уже, соответственно, это прямо рекорды за 40 лет, и рубль 17, и вообще всем нормально, лира турецкая с ума сошла, вообще просто там почти на 70% упала. Ну, короче, суть такая, то, что было напечатано за пандемию просто рекордное количество денег. Что это значит? Это деньги, которые вы знали до этого, они перестали быть такими, да, то, что... Они стали просто вот возьмите свою денежку там любую там 100 долларов какие-нибудь возьмите там, вот, например какой-нибудь я не знаю там достаньте вот не знаю пачку верхам, вот, возьмите отсюда и вот так вот 30 процентов просто отрежьте от нее вот, вот столько денежек у вас теперь осталось они выглядят примерно одинаково но по факту они будут сильно меньше покупательной способности надо понимать что держать и сбережения в деньгах это очень большая ошибка потому что ну вот если взять вообще даже одну из самых стабильных валют как доллар многие смотрят, а вот юань юанин классный да, или там еще какая-то валюта которая не поддержит подвержена инфляции но по факту есть там мировые резервные валюты которые просто печатают в большом количестве и за их за них можно купить меньше и меньше благ и Прикол в том, что, смотрите, какой, как происходит процесс. Пошла инфляция, то есть она запустила там 8%. Было 100 долларов, стало 90. Но это та же вроде бумажка. Они говорят, мы сейчас ключевую ставку поднимем, мы сделаем кредиты дорогие. Никто не отменяет то, что, как бы, например, в Российской Федерации могут запретить просто хождение валют. Теоретически. да не говорю, что это произойдет. Но вопрос в том, что она может оказаться никому не нужна. Даже сейчас там Тинькофф выдавливает долларовые депозиты и Реально пришли, там обратился клиент в персональную работу, и у него есть задача реально разобраться с активами, которые просто банк начал по чуть-чуть откусывать каждый месяц, но при этом двинуть их особо никуда нельзя. В банкомате снять нельзя короче, переводом SWIFT нельзя. Вроде как на бирже тоже какая-то такая странная история, там через бумаги как-то выходить. Понятно, что это все это кривая конструкция. Если посмотреть в прошлое, то для валюты существует несколько. Больше сотни способов, как сделать так, чтобы она была вам неинтересна и неликвидной. И мы уже видели много примеров ограничения на снятие, ограничений переводов, комиссии за хранение. Поверьте мне, Тиньков не придумал эту историю. В истории уже очень много таких было вещей, поэтому это все просто вот достаточно посмотреть назад, и вы все поймете. Вот. Поэтому э, может происходить такая история, то, что по факту э, валюта в какой-то момент не только будет... Э, подвержена инфляции, она постоянно, то есть она у вас лежит, вы говорите, вот Тиньков берет 1%, блин, это такая жопа, и это многих там возмутило настолько, ну, блин, а то, что у вас инфляция, допустим, в рублевой зоне берет 1, 2, там, процента каждый месяц, это как бы, ну, это как бы нормально, вроде визуально все те же тысячи рублей, но по факту, поверьте мне, давно не те, если там посмотрите на стоимость автомобилей, еще чего-то, то... так в какие-то моменты когда это все время перед глазами, когда, представляешь, вот если денежка начала бы сокращаться, там раз там 1,2% от нее отрезали в мае, в июне, в июле, в августе, и потом у тебя такой кусочек денежки остается, ты говоришь, блин, что-то какая-то херня. Вот тогда это становится понятным. Когда у тебя, то есть валюта учета, она должна быть другой немножко. Хорошо, с этим разобрались, значит, понимаем, что нужно инвестировать, и по факту здесь очень важная тема – это чем мы учитываем капитал. Здесь есть два подхода у меня. Первое, я выбрал валюту учета доллар пока, да, я не выбираю юани, потому что я, во-первых, не трачу в юанях, да, из-за того, что там инфляция у них там не очень большая, это не та история, в которую я хочу идти, но мне неудобно, тупо неудобно считать юаней, потому что я перемещаюсь либо в долларовые, либо в зоне постоянно, и как бы мне понятно, что доллар плюс-минус равен евро, это удобно, скорее всего, евро будет еще дешеветь. Потому что, ну как считают, что типа ЕЦБ действует менее агрессивно, чем ФРС, и по факту евро технически есть возможность там сходить еще ниже, там, вплоть до 0,68. Но опять же, оставим эту задачу технарям, потому что у нас нет идеи угадать, какая валюта победит. Наша задача покупать активы, которые будут обгонять любую валюту. У нас есть цель, там допустим доллар, хорошо, давай округлим. Все, что, все деньги, которые мы лежат, лежат в какой-либо валюте, кроме рублей, это минус 10% за год. В рублях минус 20%. Вот по-простому. Просто взяли такую таблицу, учли. Все, что лежит, если на Тинькофф, то минус 20, минус 30, еще 10% отнимай, в долларах все. Вот это, короче, наша стартовая точка. То есть если мы ничего не делаем со своими инвестициями, со своими деньгами, ладно, накоплениями, пока мы говорим, что мы просто сберегаем, то по сути... Ну, по сути, вот это налог на, то, налог на то, что мы не знаем, куда инвестировать. Налог на то, что мы не инвестируем, налог на наши незнания, на то, что мы не хотим учиться, мы не любим, у нас есть бизнес там, у нас есть, мы зарабатывали эти деньги тяжелым трудом, откладывали и много времени на это тратили, захомячили, положили. Кто-то сложил валюту, кто-то начал накапливать в квартирах, которые сделал дорогой ремонт и сдает. Все, это, короче, ну, такая может быть история. Я вообще не спорю. Так, новые ссылки на YouTube у нас получились. Посмотрим, что у нас здесь. Угу. Сейчас я что у нас с комментариями. По-моему, вроде все окей, да? Чтобы не понять, что-то обновлю и заодно увижу ваши комментарии. Так. Какая-то новая ссылка на YouTube у нас появилась. Так, друзья, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Что-то у нас случилось с эфиром Непонятно. либо что-то вылетело. Пишите в комментариях, слышно ли меня. в комментариях особенно на youtube я вижу вы подключились соответственно ага отлично видимо что-то вылетело я потому что веду трансляцию мне помогают ребят но как бы информацию по какой-то причине не поступила так вышла новая ссылка трансляция пропала вот супер хорошо вижу окей ладно поехали дальше переподключились супер хорошо на чем мы остановились Остановись на том, что, по сути, в валюте вообще нет никакой причины оставаться в валюте, потому что, по сути, если ты не инвестируешь, это для тебя дополнительный налог там, в размере либо 10%, если ты в долларах и в евро упростили, если ты там, условно, в юанях, может быть, он меньше, но, опять же, непонятно, что с ними делать, и у тебя есть дополнительные риски того, что это непонятная тебе юрисдикция. И достаточно такая централизованная. Если в рублях, то условно 20%. Если в рублях на банковском счету на каком-то еще дополнительно комиссии банка привлекай. Вот тебе, собственно говоря, тот налог на то, что просто как бы ты не разбираешься в том, что, куда отправлять деньги. С этим разобрались. По валюте учета несколько слов. Значит, смотрите, у меня история следующая: я весь портфель веду в двух валютах учета. И здесь важно учитывать не только инфляцию, но еще и те деньги, которые ты тратишь. То есть в какой валюте ты рассчитываешь. Например, я сейчас веду весь учет и все траты в долларах. Да? У меня рубли являются второстепенной валютой, но при этом я все равно делаю пересчет в рублях. Но у меня основная валюта учета это доллар. Для меня и по сути для меня тогда проще принимать решение. Вот я купил квартиру за рубли. В долларах она сколько стоила? 70 тысяч. Если я сейчас продаю вот по этой цене, сколько она будет стоить в долларах? 150. Окей, я вижу, что я сделал x2 в долларах, и я понимаю, что на рублевом инструменте я заработал больше. Yeah. Когда у тебя одна валюта учета для всех инструментов, для российских акций, российской недвижимости, американских, дубайских, еще каких-то, тебе будет сильно проще просто сравнивать активы между собой. Вот. Определились, то есть нам нужно найти инструменты, которые будут как минимум обгонять инфляцию и как максимум делать увеличивать капитал. Очень хорошо, да. соответственно, и эти инструменты желательно, чтобы они в валюте это делали. Хорошо. И, соответственно, у нас сегодня задача разобраться, какие инструменты бывают. Я выделил несколько инструментов, соответственно, они некоторые из них услышали, некоторые, наоборот, для вас будут не очень очевидными. Значит, первое, давайте разделим два класса инструментов. Это те инструменты, которые дают пассивный доход в долларах, например, недвижимость, либо инвестиции в какие-либо бизнесы, которые также дают, могут быть, давать доход в доллар. Ну, как правило, это недвижка, бизнес, иногда это акции. Да? Сейчас на акции в большинстве на стопе, потому что мы ждем ужесточения кредитной политики ФРС, и в основном, если мы инвестируем в акции, то это все-таки американская юрисдикция. И нам очень нравятся и рейты, нам очень нравятся и разные компании в энергетическом секторе некоторые у нас есть фели там бридж энергетический либо real team com либо frt и Mvp, то есть, uh, uh, uh, есть очень классные компании которые можно накапливать в принципе вот как uh, и любой актив если у вас горизонт инвестируем там 35 лет и более вообще можно не париться просто раз в неделю покупать какой-то набор бумаг какой-то набор uh, крипты там, например, и просто делать эти инвестиции регулярно на какую-то сумму, автоматически не принимая решения. Вот выбрали список и, соответственно, идете. Соответственно, если это крипта, то есть накапливать какие-то активы на день инвестора, наверное, это первая стратегия. Это могут быть акции определенные, да? опять же, те же, я не говорю, что это сейчас. Смотрите, очень важно, возможно, и, скорее всего, сейчас не лучшая точка, потому что цикл ужесточения кредитной политики не закончен, и те же фонды недвижимости могут отыграть эту историю еще вниз. Но если мы смотрим на горизонт 3 года и более, это абсолютно не имеет никакого значения, потому что здесь важна именно регулярность. И если вы, например, просто пропустите там, полгода инвестирования, год, вот, я вам гарантирую, что вы не будете держать эти деньги, в деньгах, потому что вы теряете там как бы на инфляции, вы, скорее всего, куда-нибудь их уберете, да, и найдете, что купить на эти деньги. Поэтому вот пропущены критично то, что вы пропустили вот эти инвестиции. Поэтому я считаю, что день инвестора должен быть у каждого. Помимо бумаг, я считаю, что у каждого должно быть немного крипты, потому что по факту это один из... Вообще самых быстрых мультипликаторов, которые я встречал, даже если вы просто покупаете биткоин, эфир, салан, у колька, только дот, например, вот допустим эти 5 монет, да, у битка среднегодовая доходность варьируется от 150 до 200 процентов в зависимости от того, какой максимально длинный период брать. Вот 9 лет, 7, 5 лет, 3 года с учетом просадок. Вот у нас есть просто калькулятор, где мы периодически заглядываем и на нем можно посмотреть. То есть представьте, что... Есть вот И, кстати, в клубе DeFi я про эту тему тоже говорю То, что если в обычном портфеле мы учитываем все в долларах То в портфеле крипты можно сделать так, что валюта учета будет крипта То есть наша задача убрать крипта суперволатильна У нее есть огромный плюс, она сверхдоходная То есть если у тебя есть смелость держать достаточно долго то среднегодовая доходность будет выше 100%. Ты когда это понимаешь, что а, все, мне нужно просто покупать по любой цене, потому что через 3 года она все равно будет дороже. Это базовая гипотеза, с которой в мы инвестируем. Следующее. Всегда перед покупкой у тебя вопрос, блин, она упала, может, она еще упадет. И вот эти эмоции, они как бы вообще тут не нужны, потому что если ты знаешь, что она на длинном промежутке времени дает 100 годовых, и через 2-3 года, через 4, через 5 будет дороже, какая разница, сколько она стоит сейчас. И одна из целей здесь конкретно, да, о накоплении, например, это ставить цели в количестве монет. То есть я ставлю там, вот задача столько-то эфиров накопить, там 100 эфиров, например, 10 битков, там 10 тысяч лалан, там столько-то там 20 тысяч дотов и так далее. То есть ты себе ставишь вот эти цели по накоплению, и потом вот эти голубые фишки просто берешь и загружаешь дефай. И вот этот пассивный доход, который тебе приходит, это уже там типа твоего. Хочешь делать с ним все, что хочешь, но твоя задача увеличивать количество вот этих монет регулярно, их докупая и располагая их в DeFi. У нас как раз сейчас есть, идет хорошая реорганизация в клубе. У нас во вторник было, был созвон с командой достаточно плотный. У нас в ближайшее время мы прямо под каждую монету в портфеле накопления у нас будет прямо отдельный рецепт, как ее разместить там. Эфир вот под столько процентов, биткоин, вот под столько, солану, под столько. Раз уж мы шли, кстати, на поле крипты, которых достаточно много у нас в последнее время. У нас есть вопрос хороший на эту тему от Вячеслава. Стоит ли за доллары покупать USDT и USDC и накапливать их крипто кошельке? Соответственно, и ребята пишут, какой смысл и так далее, помимо того, что просто в банке это невыгодно держать. Я вам скажу, очень простой смысл, что USDT это по сути одна из дельта нейтральных стратегий в крипте, то есть та, которая принесет тебе пассивный доход при любом рынке. То есть, условно, мы берем USDT. Размещаем их там, подбираем три протокола под них и размещаем эти USDT в протоколах, которые дают пассивный доход. То есть это фактически как депозит, задача которого, чтобы депозит был более, больше инфляции. То есть инфляция 9, хорошо, наша задача сделать депозит, чтобы он был больше 9%. Сейчас на текущий момент у нас есть портфель из трех протоколов, которые мы закинули на тест, там 20%. Это не один протокол, это микс. Распределение портфеля, то есть среднегодовая доходность 20%. По факту мы берем USDT, и задача там 100 тысяч долларов положил, 20 тысяч долларов в месяц, себе приходит. Статистика может падать в зависимости от профиля риска. Ты, например, максимально безрисковые истории это близко там к 8%. Все, что выше, это есть определенные, скажем так, факторы риска, на которые нужно идти. и в том числе и протоколы какие-то, может быть, не самые, там, допустим, проверенные временем, хотя они аудированы, но есть определенные риски. Поэтому для того, чтобы правильно ответить на вопрос, в какой пропорции лично вам все это дело распределять, нужно, ну, как минимум надо учиться, это прям базовая история, надо учиться, брать готовые рецепты проверенные, потому что без обучения, если вы не учитесь, вы, скорее всего, где-то точно накосячите. Это вот прям, я для себя четко осознал, Хочешь получить результат, берешь, идешь к человеку, который уже есть этот результат, находишь способ у него учиться. Учишься, получаешь похожий результат. Идешь каким-то своим особым путем, долго, дорого, ошибки инвестиций инвестициях очень дорого стоят, ошибаешься, но, скорее всего, научишься тоже, и по пути будет очень увлекательно. ты Пусть прямо будешь но если, если любите страдать, это вот тот путь, короче, я знаю, есть люди, которые э, очень четко говорят, инвестиции, обучение – это вообще зло, все, кто учит, это там инфо-цыгане, короче, и вот это все. Э, я отношусь вообще по-другому, то есть я у меня вообще я фанат обучения, э, очень много и регулярно учусь сам, причем не, про, не только тренинги, я покупаю консультации. Я вижу человека, я нахожу способ у него учиться. Вот мы сейчас много инвестируем в тот же венчур, венчурные компании. Я общаюсь с фаундерами, и помимо того, что мы находим сделки, мы находим возможность задавать им свои вопросы. меня вчера был созвон с фаундером, и я задавал ему вопросы, которые меня волновали. Компания там с капитализацией 25 миллионов долларов идет на 50 миллионов долларов – и через год близко к 200, то есть x10 за два года. И я вижу, как они выстраивают процессы, как они их выстраивали. И я задаю вопросы по мотивации, как они нанимали, как они делили доли в компании. Никаких книжках, никаких уроках на YouTube ты этого не найдешь. Это как раз точка, когда ты видишь человека, у которого есть такой результат, к которому ты идешь, например, ты находишь способ у него учиться. Поэтому это не всегда платные консультации, где можно я Беру консультации, естественно, я могу и заплатить, мне нормально, то есть мне комфортно, когда человек меня протащит через мою область незнания за руку, и я уже с той точки смогу дальше двигаться. Это очень круто. И нетворкинг классно работает, и консалтинг нормально покупать, и обучение, если есть. То есть не на все результаты, которые вы хотите в жизни получить, к сожалению, есть готовая система обучения. Это факт. То есть такого. Ну, ну, просто это классно, что сейчас появились обучения, и поэтому э, любой тренинг, на любой тренинг, на который я приду, э, у меня всегда настроение, что я получу какую-то пользу, и я какую-то одну классную идею я всегда с него заберу. Какой бы хреновый тренинг не был, какой бы там автор не был, блин, у него там плохие отзывы и так далее, я всегда, если я выделяю на него время и решаю пойти этим путем, если я вижу, что у человека есть что-то, Независимо от его методологии, там, качества уроков и так далее, я всегда найду что-то, что смогу вытащить. И если даже нет, я ему лично задаю эти вопросы и все равно найду пользу. Поэтому я всегда к обучению. Это как раз про то, что не хочешь делать ошибки дорогие сам, надо учиться. Вот. Вернемся к портфелю. Если мы говорим про накопление еженедельные, еженедельное, да, эфиры, битки, соланы – владеть USDT-шками на холодном кошельке – тоже очень классная история, потому что USDT сами по себе вы их накапливаете и просто располагаете в DeFi, и вуаля, вы получаете пассивный доход. Это очень здоровская тема, потому что по факту пассивный доход, он позволяет вам снизить срочность в том, чтобы не продавать эти активы никогда, потому что ваш фокус только на то, что вот есть пассивный доход – это твое. Хочешь его – реинвестируй, хочешь – выводи и трать. Вот что хочешь вот, – но ну, твоя задача по целям – это увеличивать количество монет, у SDT просто считает точно такой же монетой, просто она при любом рынке стоит 1 доллар. И все нормально, прикольно. Вопросы у USDT или USDC я бы делил по частями, потому что все-таки к USDT есть определенные проблемы и ну, вопросы, скажем так, маловероятно, потому что, ну, основной условно холдер USDT это Lamedri Search, который владеет FTX, и которая, как бы, ну, просто. Ну, очень сильно маловероятно, что ребята, которые определяют стоимость монет на всем рынке, и являются главными манипуляторами, в том числе и там каких-то каких слухов против USDT, в том числе слухов вокруг того, что и Waves, они там против Waves была атака, и против Loon и так далее. То есть, ну, как бы я не верю, что главные бенефициары USDT, короче позволит ему так просто слиться. И если бы это было, то бы уже на всех биржах пары были не в USDT, а в USDC, как минимум. Но, это просто... Но при этом это не точно. Знаете, что все может поменяться, и за этим все равно надо смотреть. Переключусь на швапку и дальше пойдем. Так. так. Что посоветуете? Предлагаем деньги на 4 сделки для Private Round. Хотелось ровно в 2 раза за 2 месяца. Осталось ровно на 2 сделки. Что возможно предпринять? Благодарю я думаю, что нужно пообщаться с куратором на эту тему. Если в private раундах заходите, на мой взгляд, две сделки это прям мало, ну реально мало, короче, просто, потому что диверсификация очень рискованная и если не заходили, то в две я бы точно не стал заходить. Мы занимались уже. Ну, во-первых, есть обучалка по private round, это, кстати, тоже одна из стратегий, давайте тогда уже сейчас закончим, я тогда к ней перейду. Значит, смотрите, по валюте учета определились, валюта учета основного портфеля у меня доллар, валюта учета крипты, то есть моя задача просто накапливать монеты и считать их количество, и я вообще не парюсь по тому, сколько она стоит. Мы смотрим на теханализ, например… Вот захожу и открываю там, допустим, TradingView и смотрю, что выгоднее купить, битки или эфиры, например, какая дорожка более скоростная, там BNB там, или еще что-то. То есть просто в какой-то момент мы можем это регулировать, но по факту не сильно значение имеет. Если вы там выделяете 200 долларов в неделю, там 500 на покупку регулярной крипты, просто продолжайте это делать и покупайте, просто примерно вот определите пропорцию и покупайте эти монеты. Кладите их в DeFi и пусть они вам приносят деньги. Забудьте об этой стратегии, чтобы что-то там вытаскивать в течение пяти лет. Есть у вас пассивный доход, который она приносит. Вот Если вам что-то нужно, берите вот этот пассивный доход, а основные стратегии не трогайте. Если была возможность просто где-то и в каком-то контракте заморозить, и чтобы они вам через просто только пассивный доход перечисляли, все, но основное тело инвестиций вы забрать не можете, то есть защитить их от вашего же личного Участие в том, чтобы сожрать этот капитал где-то еще, короче, это была бы самая лучшая история. вот. Но а, надо это тоже больше про работу с психикой. Про Первый инструмент, условно отмечаю галочку, накапливать крипту, потому что, условно, когда вы собираете, ну, я еще здесь вкину одну идею классную, то есть когда у вас есть, допустим, 100 эфиров, там условно 100 тысяч долларов, вы можете их положить допустим мы ну, вытащить 50 тысяч долларов на допустим какие-то стратегии более земные там, в бизнес инвестировать либо там, допустим недвижимость какую-то взять, начать сдавать ее в аренду, получать дополнительный доход. И интерес в том, что если эфир, допустим, растет в следующем году на 100%, еще у вас через год есть еще возможность вытащить дополнительные деньги купить тебе еще недвижимость, потом еще недвижимость. Но здесь важно вот как раз не нарушать money management, если эфир там стоит тысяча, то есть у меня нет задачи все половину заложенных денег, вот этих в эфире, например, вытащить и купить недвижку. То есть должна быть в любом случае какая-то подушка, например, у вас есть 100 эфиров, вы берете на 25 тысяч долларов, достаете USDT и кладете их какой-нибудь протокол с пассивным доходом в USDT, там, например, 20% процентов вытаскиваете, а на остальные деньги вытаскиваете покупаете недвижку. Если вдруг эфир падает вниз, вы берете, продаете вот эту подушку в USDT, гасите вот этот кредит, короче, и в целом защищаете эту позицию от ликвидации. То есть это некий такой портфель, баланс между заложенной криптой, USDT и депозитом в долларах, и недвижки, которая не ликвидна. Потому что если вдруг эфир пойдет вниз, вы не успеете быстро недвижимость скидывать, но при этом даже в самом хреновом раскладе у вас останется недвижимость. Поэтому идея, как бы премия за то, что каждый год вы можете покупать еще один объект недвижимости просто за те же активы, базовый актив увеличивается в цене. Когда вы купили, там, допустим, недвижку без ипотеки, она выросла там, на 10%, на 20%. все-таки О, здорово, классно. Вот представьте, что стоимость вашего актива, который вы купили, растет 100% в год. И вы под него, как бы из банкомата, можете доставать себе все больше и больше и больше денег, на которые создавать все новые активные новые источники дохода. Вот кому эта идея провалилась, ставим, пожалуйста, пятерочки в чат, потому что мне кажется, ее для того, чтобы она нормально дошла до людей, короче, это нужно, короче, наверное, пять или шесть раз ее повторить, тогда будет здорово. <сёк> Хорошо. Так, значит, что еще? Теперь по private round. А, отлично. Елизавета пишет Филипповна, что Елизавета Филипповна пишет, что присутствует в четырех сделках. Шесть а в целом, норм, я бы ну, я бы разделил бы еще. Пробовал бы разделить с учетом истории. Я бы все равно попробовал бы разделить, потому что здесь есть еще один важный момент. Что сейчас давайте правильство раунды. Опять же, если вы приходите в какую-то стратегию, я крайне подчеркну что крайне важно обучение. Это супер важно. И стартапы крипто стартапка в которые мы тоже заходим у нас есть система обучения с которой можно поработать и там есть ответ на этот вопрос в том числе то есть вот там есть пять уроков у нас условно их нужно посмотреть чтобы в голове правильные смыслы сложились в том числе и в турайвот-раундах есть одна важная вещь. То, что когда мы заходим на старте, то активы не ликвидны. То есть неликвидные активы в плане того, что пока компания не вышла, токены не начали торговаться публично, мы не можем их продать. Более того, когда она торгуется, есть часть, которую мы получаем сразу, есть часть, которую мы получаем в течение определенного срока. Так называемый вестинг. И это тоже снижает ликвидность. Какие есть варианты? Первое, ну естественно, надо просто быть готовым к тому, что это инвестиции не на три месяца. То есть, не на то, что я взял там беспроцентную кредитку за два месяца прокрутил, быстро вернул, стал миллиардером. Так не работает. Вот эта срочность, ее супер важно убрать. И нужно думать, как только у тебя появляется срочность, ты начинаешь терять в другом параметре в доходности. У тебя появляется нервозность, и ты хочешь какие-то активы быстрее скинуть, а быстро это значит, что придется давать хороший дисконт. Это первая стратегия. То есть это внутри, в любом случае, с такими инвестициями надо а, работать. Второе, то, над чем мы сейчас, опять же, размышляем, это то, что объединить весь пул вообще private round. То есть Задача сделать диверсификацию по большему количеству проектов меньшего капитала. И сейчас мы тестируем несколько стратегий с DAO, для того, чтобы можно, например, вот вы зашли в три сделки каких-то, да, всего было 30 сделок. Мы говорим, смотрите, условно мы можем объединить все капиталы инвесторов, кто-то зашел в 5, кто-то в 10, кто-то еще, и провести просто предложение, что давайте мы все, весь капитал пропорционально объединяем в DAO, и условно все э, токены, которые мы получаем от вот 30 прошедших проектов, мы объединяем в один пол. Кто-то скажет, нет, я хочу остаться своих. Окей, это нормально для крупного инвестора, такая история. Если мы делаем DAO, то первый плюс – это хорошая диверсификация по большому количеству проектов, потому что большая вероятность того, что в 2-4 можно просто не попасть в те проекты, которые выстрелят, либо они будут долго там выходить, либо еще что-то произойдет. Либо ну, так, такие, такая вероятность есть. И с нашей стороны мы уже работаем в этом направлении. То есть мы ищем, есть запросы, чтобы, во-первых, снизить, сделать диверсификацию и получается снизить сумму для входа в правилах раунды. И вторая история это сделать так, что, возможно, эти токены да будут более ликвидны на вторичном рынке. То есть кому-то говорит, мне нужно вот сейчас срочно часть денег вытащить. Да? Из токенов, из проектов напрямую их нельзя забрать. Они не торгуются. Мы не можем их ни оттуда, ни оттуда достать просто. Пока они не торгуются, пока мы их себе не получим от нашего поставщика, который получит от фонда их и цепочка нигде не будет нарушена, пока мы их не продадим и не выведем в DAO, ничего. Ну, это не ликвидно просто, понимаете, мы не можем их напечатать. Но при этом, если, допустим, они будут с DAO как обязательства будущих токенов, кому-то, если это будет нужно, например, мне надо срочно 10% своих токенов продать. Мы говорим, смотрите, ребят, есть человек, вот DAO уже привлекло инвестиции, оно не торгуется, их нельзя, нельзя эти токены купить, но есть человек, который готов там часть продать, говорит, вот за такую сумму. Там, приходит инвестор, говорит, да, я готов это выкупить. Либо внутри сообщества, либо ребята из клуба, то есть как бы это, ну, как бы опять же, смотрите, э, эта задача ближайшая, она не появится там в, в августе, но мы планируем минимум на осень эту историю запустить, мы уже сделали да, тестируем, смотрим, как это работает, то есть это не должно увеличивать риски, то есть создание такой организации, сразу говорю, что это значит, это значит, что по сути человек соглашается с тем, что 30 проектов равномерно лучше, чем те проекты, которые я выбрал и распределил частями. Для кого-то возможность выбирать отдельные проекты будет важнее. И поэтому мы оставим и такую историю, и скорее всего добавим вот этот вариант. Но опять же, то, что мы со своей стороны видим, что нужно делать, то, что от нас есть запросы, нам есть запросы от инвестора. Итак, Private rounder. Значит, Смотрите. Есть три стратегии таких uh, сильных мультипликаторов, да. Мы уже поговорили про крипту, поговорили про недвижку долларовую, которую можно по идее издавать. Это прям отдельная тема у нас и, короче, сегодня про нее тоже не буду говорить, потому что по факту у меня сейчас вот, на текущий момент, кроме ритов, у меня нет недвижимости, купленной где-то за рубежом, именно под сдачу в аренду. Просто есть, как бы, я вижу более интересные стратегии увеличение долларового капитала, и поэтому я сегодня рассказываю вам именно про те стратегии, которые пользуюсь сам, этом а не про те стратегии, которые я знаю в принципе, какими можно пользоваться. Поэтому первое, накопление крипты, накопление СДТ и все это расположение в DeFi, это нормальная история, базовая, понятно, раз в неделю просто увеличиваем количество монет, которые есть в этом портфеле на день инвестора. Провалилось. Вторая стратегия, третья и четвертая – это private вещи венчурные сделки и криптокомпании малой капитализации. Три штуки есть. Соответственно, всех их объединяет одно. Чем раньше мы заходим в какой-то актив на ранней стадии, тем больше премию мы получаем. Вот ранний, масс, ранний adoption, раннее принятие вера в проект, она сопряжена с определенными рисками, но при этом, при этом ты можешь получить очень хорошую премию, потому что все, ну, у меня есть два, я видел два пути, как люди становились криптоинвесторы среднего класса с капиталом 50 миллионов долларов, я видел два пути, первый, это люди, которые очень рано инвестировали в какие-то монеты на старте и оставались в них достаточно долго, то есть у них было терпение дать своим инвестициям вырасти, не там через три месяца флипануть, а чуть подольше. Я примеры приводил уже раньше. Сейчас даже не буду повторяться, когда я там сливал, там делал x2 и радовался там ел крабов в Дубае. Я говорю, вот, ребята, крутая сделка, а потом посал локси, потому что там 10 тысяч долларов, которые я вложил, превратились в 400 могли бы, если бы я их не продал. Это прошло за неделю. Я такой, блин, ну вот я теперь понял, что мне нужно делать. Мне нужно просто меньше суетиться, просто действовать как инвестор, а не как трейдер. Не пытаться угадать, потому что когда компании маленькой капитализации, например, если это вот криптомонеты, которые мы в клубе покупаем, там очень плохо работает теханализ, потому что нет объемов. Там работают больше э, тренды, там работают больше сообщества, там работают больше какие-то ключевые события, например, запуск приложений, листинг на бирже, еще что-то новое, еще какие-то вещи. И мы не можем угадать, какая из них полетит, но э, наши стратегии – это, понятно, отбор на старте. То есть мы инвестируем на тренде, мы смотрим перспективные компании малой капитализации, потому что маленьким компаниям проще расти. И в этом суть раннего инвестирования. Что в венчурных сделках, что в сделках на private round с криптостартапами, что в монетах маленьких, которые торгуются на криптобиржах, либо на децентрализованных биржах, то, что… Они все маленькие, и пока они маленькие, у них есть иксы. x 10 – это очень хороший мультипликатор. Это значит, что я вложил, допустим, 10 тысяч долларов, получил 100 тысяч долларов. Вложил 100 тысяч долларов, получил миллион долларов. И наша задача – действовать на рынке, где есть 10 иксов, но при этом инвестировать равномерно и раскладывать их в максимальное количество проектов, Хороших, качественных проектов, в любом случае какой-то отбор и фильтр на старте есть. Как раз ребята в Ютубе скинули ссылку на обучалку по этой теме. Можно зайти, посмотреть. Это, вся, это полная обучалка, можно на нее. Кстати, я бы попросил скинуть просто еще ссылочку на, на лендинг основной с Телеграмом. потому что если вы будете, например, там подписываться, вы просто новые уроки тоже получите, прямо в боте в Телеграм. Лучше подписаться, если вы этого не сделали. Например, тема для вас нового. Просто перейдите и подпишитесь. Сейчас тогда они ссылку на Landed тоже продублируют. Хорошо, по private round поговорили, то есть общий вид раннего инвестирования и находиться в сделках достаточно долго. Второе – запуск собственного проекта, это не для всех, это нужно быть гиком компьютерным, технарем, это нужно прям много времени в это уделять, это второй путь. Я пока иду первым путем, у меня есть бизнесы, в которых я участвую, как фаундер, либо как там, один из ключевых инвесторов где я могу какие-то решения принимать это для меня это нормально я второй путь тоже начал реализовывать уже но при этом мой основной э, путь это первый когда я даю и просто распределяю свои инвестиции по большому количеству проектов и при этом я знаю что какие-то из инвестиций может быть даже большая часть превратится просто в шик просто там потому что может что-то пойти не так риски высокие но при этом я действую на том рынке, на котором я могу получать X10 на капитал. Если даже большая часть инвестиций сгорит, какие-то сделают там невероятные X100, например, и такие сделки тоже есть, они полностью перекроют вообще все инвестиции. Вот По оценке. У меня недавно был пост в Телеграме как раз оценки этих трех каналов. И, наверное, если сравнивать их между собой покупка монет на Дексе это вообще, может, небольшой капитал быть у вас, вы можете просто быть у нас в криптоклубе, видеть список, что можно купить, там, например, мы вывешиваем эти монеты, в ближайшее время, кстати, у нас появится список такой же, как был в клубе по Ритам. что купить сейчас среди монет, мы уже с командой ведем работу вторую неделю над этим списком, чтобы он был удобен для вас, соответственно, раз в неделю на день инвестора зашли, купили там, допустим, акции, купили там дивидендных аристократов или риты, либо на часть купили крипты основной, на часть купили usdt положили их на депозит. Или просто покупаем эфиры и чуть-чуть потом вытаскиваем USDT. Так тоже нормально работает. Вот. И на, на часть, например, купили вот этих спекулятивных монет. Там нужны тоже небольшие суммы, там 50 долларов, 100 долларов. Не очень большие для того, чтобы регулярно покупать какие-то спекулятивные монеты с целью их перепродать. Горизонт инвестирования там может быть небольшой до года, 6 месяцев-год. Соответственно, и иксы там могут быть очень хорошие. Вот. Но меньше, чем на private round. В приватных раундах другая история. Мы заходим на раннюю стадию. То есть в любом случае, прежде чем вообще мы будем говорить о каком-то выходе из сделок, опять же, нам нужно, чтобы компания вышла на IDO или на IO, начала торговаться на бирже, соответственно, на централизованной, либо на децентрализованной, и показала какие-то иксы. Тогда можно говорить о том, что мы эти токены получили и начали как-то их продавать. Вот. Там срок будет больше. И суммы больше на входе да там от 5000 долларов в каждую сделку по крайней мере сейчас это есть то есть для того чтобы проинвестировать в 10 компаний нужно в районе 50 тысяч долларов и это нормально будет вот сейчас мы как раз обсуждаем историю про то и тестируем чтобы сделать такую венчурную DAO, в котором все участники условно голосуют за Проект. То есть приходит проект, мы говорим, вот, ребята, есть аллокация, 20 тысяч долларов, предлагаем брать, берем, не берем, да, берем. Прошло голосование, 51% набрали, все, выкупили. Не набрали, не выкупили. То есть такое централизованное условно принятие решений. Нам надо понять все эти механизмы, потому что DAO – это такая история, которую нельзя условно разрулить руками. Их можно разрулить только через смарт-контракты, через голосование, через такие вот истории – Соответственно, тогда, если это, скажем так, если что-то будет настроено неправильно, деньги могут засветить. Поэтому здесь точно, совершенно точно, не надо торопиться. Хорошо. Значит, правил раундами разобрались с венчурными сделками. Смотрим на вопросы. Так, о, комментарии. А, кстати, по поводу негативных комментариев, ребят, если вдруг у вас есть какая-то боль там, в плане того, что вам не нравится эфир, там, например, либо вас там колбасит по поводу инвестиций, или вдруг там политические новости вас задевают, вы просто можете, смотрите, просто закрываете крестиком и просто перестаете страдать. Потому что мы здесь как раз проводим день инвестора, отвечаем на вопросы, делимся этими стратегиями для того, чтобы как минимум реализовать цель, которую мы с 14 -го года вот идем к этой цели. В 14 году территория инвестирования появилась. Мы обучали начинали заниматься доходной недвижимостью, инвестировали в торги по банкротству, в крипту. Много разных историй. И сейчас на дворе 22 цель, которую которые мы сформулировали, помогать людям зарабатывать на инвестициях и добиваться целей финансово в меняющемся мире. Мир изменился, но и инструменты тоже должны меняться. Это супер важно. И если ты э, свой майндсет э, ограничиваешь тем, что кругом враги, кругом люди, которые мне хотят зла, которые хотят отобрать мои деньги, которые я... И передаете ответственность, ты переходите в детскую позицию, когда, знаете, вот... Он там такой плохой, вот, то есть, когда вы не принимаете решение самостоятельно, принимайте, только вы ответственны за свое финансовое будущее, за принятие решений И любые решения, которые вы принимаете, это ваше собственное решение. Куда бы вы ни инвестировали, я инвестирую свой капитал. В каждой сделке мы пишем, что, ребята, не финансовая рекомендация. Вы принимаете решение самостоятельно. И а, это супер важно, просто даже для себя понять, что мое будущее это моя, моя задача все я как бы исходя из этого тезиса я уже формирую свой портфель либо лежу на диване либо прихожу там в эфир начинаю там срать в комментариях и просто потому что ну вот с а, э, э, э, телевизора я пробовал короче но мне никто не отвечает короче проблема а в эфире вроде как бы здорово вот но проблема же не в том что вам не отвечают, а проблема в том что из вас может быть просто лезет непонятная э, субстанция коричневого цвета с которой вот с этой проблемой надо работать понимаете а не в том что вот тот вам там где-то что-то неправильно сказал, неправильно рассказал. Поэтому, ребят, очень важно вот это вот перестать. Я вот как бы вижу, там пришли комментарии какие-то негативные. Окей, это, это ваш выбор, не мой. Как бы здесь на самом деле нормально. Но на мой взгляд, мы, наверное, собираемся по четвергам, в том числе и для того, чтобы просто какие-то вещи, которых у вас не было, может быть, в мышлении, в голове, передать, возможно, к которым мы пришли за счет потери своих денег, за счет каких-то разрушенных отношений, потерянных связей, за счет инвестиций неудачных, за счет ошибок, может быть, какие-то, но в результате любых ошибок, которые ты совершаешь, у тебя все равно остаются знания. То есть самая крутая ошибка, которую инвестор может совершить в своей жизни, вообще человек, это просто не инвестировать. Потому что если ты не инвестируешь, то никогда не добьешься финансовой свободы. Вот это важно. Потому что если ты просто сидишь, вот и там тебе весь мир должен такой-то такой, этот мне должен, этот мудак, этот козел, короче, этот вот тоже. В одни козлы, один я, короче, сижу такой. Ну типа, вроде хороший. Вот, может быть, может быть это так, может быть, ты прав человек. Вот, не знаю. Но, по сути, значит, ему нужны другие курсы и тренинги. Хорошо. Так, немножко поругался. Что еще? Так, чек-лист. Поругаться, поругался. Следующее. Так. При продаже долларовой недвижимости получаем доллары, происхождение которых не надо доказывать. С доходом через крипту, по-моему, не так все надежно и придется доказывать частоту дохода. Это вопросы решаемые. В том плане, что сейчас есть законодательство на тему того, что как бы крипта это актив, вы покупаете ее. Официально во многих юрисдикциях, опять же, не говорю, что во всех, и, собственно, можете также это все декларировать. Причем есть модели, где вы, ну, вы можете это делать, короче, и в том числе через недвижимость, через еще что-то. Опять же, это приятная задача, которой можно заниматься. Она не проблемная, она абсолютно решаемая. Вопрос, когда достаточно сумма денег, просто юрисдикции, в которой вы это будете делать. И все. То есть это выбор, как бы, просто. Поле, в котором вы будете локализовываться. Здесь, смотрите, очень важно, я говорил про причины и следствия, то что э, следствие, это что там, Тиньков вел комиссии, SWIFT перестал работать, карты перестали работать, там что-то перестало работать, много чего отваливается, но причина – это качество вашего паспорта. Да? Вы сейчас находитесь условно в стране, там, мы все находимся там, условно являемся гражданами страны, в которой как бы есть определенные политические трения с другими странами. И э, паспорта и ваши активы, и мои в том числе, являются инструментом для достижения целей одних или вторых. Я не говорю, что кто-то прав, кто-то не прав. Проблема в том, что разменной монеты являются ваши активы. И по сути здесь э, это причина. Поэтому правильная история. Если вы хотите нормально куда-то инвестировать, двигаться и так далее, это нужно просто работать не только с инструментами, связанными с увеличением капитала, но и с инструментами, которые будут вам открывать путь другим инструментам. Например, там ВНЖ, карты других банков, там, где вы можете свободно передвигать деньги и дальше уже продолжать пользоваться другими инструментами или не пользоваться. И это тоже выбор, понимаете? Но опять же, вернусь к тому, что это ответственность каждого человека, который принимает эту историю. Хорошо. Так, про Private Round сказал, про маленькие компании малой капитализации сказал, соответственно, про о, о, венчурные сделки. Еще одна история: это что у нас была сделка в золотой киргизии, Многие, я знаю, уже успели в ней поучаствовать. Мы закрыли успешно раунд по предыдущей оценке 25 миллионов долларов, соответственно, цена акции изменилась, мы выкупили лицензию, сейчас занимаемся трансформацией лицензии, взять подъемной пробы и так далее. То есть Это вечерные сделки, это про то, что мы находим бизнесы, быстро растущие, у которых на следующих шагах за счет денег можно достичь очень хорошей капитализации. И если криптопроекты, это проекты все-таки микрокомпании, которым не нужно много денег для того, чтобы создать какой-то сервис, написать какой-то протокол и вырасти, то э -э, сделки с венчером – это сделки более крупные. То есть это компании, там условно, которые могут стоить там 25 миллионов долларов, 50 миллионов долларов, и они растут до 500. То есть вот этот путь X10, они проходят, там, например, за полтора, за два года. У них есть понятная модель масштабирования. Мы не на, заходим на ранних раундах, мы заходим на, на, на этапе, когда они уже готовы брать деньги для того, чтобы заходить в другие регионы. У нас сейчас на радаре есть одна из компаний, как раз которую мы будем инвестировать, и мы будем делать синдикат напрямую в нее зайти, стоит 250 тысяч долларов, это минимальная сумма инвестиций. Соответственно, мы познакомились с фаундерами, уже провели несколько встреч, у нас был координационный созвон вчера, и либо в конце этой недели, либо на следующий у нас будет одна очень прикольная сделка как раз венчурной истории. То есть это история про то, что мы заходим в бизнес, даем на этом этапе денег, они начинают масштабировать, допустим, они выходят на рынки открывает допустим есть компании открывает новый магазин компании которые вкладывают а, маркетинг для открытия новых рынков либо просто в разработку увеличения пользовательской базы там допустим какого-то своего сервиса все это нормально и потом у них задача либо они у них выход через то что они продаются кому-то какому-то крупному стратегическому игроку, либо компания выходит на IPO. У нас на радаре две компании, в одном мы будем буквально в ближайшее время, и еще одна компания, и у одной как раз стратегия на продажу, у второй как раз стратегия выход на IPO. И так и так будет работать. Вот, венчур это про более такую твердую историю. Опять же, если можно про венчур сказать, что это твердая история. Вот, Но, ну, по крайней мере, те компании, в которые я захожу, для меня они а, понятны. У них есть выручка, у них есть а, уже клиентская база, у них есть продукт уникальный, которого нет у других. И они его, им захватывают другие рынки. И деньги нужны для того, чтобы как раз эти рынки захватывать. Обычно это стоит дорого, то есть розничному инвестору венчур как таковой недоступен, поэтому здесь стратегия это создавать синдикаты, то есть объединяться с фуллой и совместно в заходить в такие проекты, потому что, ну, на мой взгляд, там очень классная премия между доходность-риск, то есть вероятность того, что компания перестанет работать на этапе на котором мы заходим очень маленькая То есть у них есть модель окупаемость они знают куда двигаться осознанная команда очень крутые фаундеры нацелены на результат нацелен на долгосрочный рост именно своих же денег, потому что их основная история – это про то, что у них есть большая доля в компании, которую они планируют вывести через продажу бизнеса, например. И деньги инвесторов они используют как раз для того, чтобы быстрее расти и увеличивать капитализацию. Я несколько раз прямо даже свои вопросы, я давал пример приводил тоже, созвонил с ребятами, в том числе и вопросы по венчурным инвестициям и венчурному мышлению им тоже задавал. Поэтому вот, собственно говоря, несколько стратегий мы разобрали. Private Round, private, компании малой капитализации в крипте, которые можно покупать прямо с биржи, венчурные сделки и, наверное, накопление крипты. Это как раз те стратегии, которые у меня в портфеле на радаре, которые я рассматриваю и в которые я инвестирую. Так, готов ответить на ваши вопросы. Сейчас посмотрю, что у нас вообще в вопросах есть. Если что-то, да, там вот вижу на день инвестора. Трансляция началась, отлично. Так, по комментариям вернуться еще. Тоже. Так. Что скажете про такдекс Launchpad 15.07, НСТ истории? Спасибо. Я думаю, что вот если у меня на радаре его не было, я не могу вам ничего сказать, что это за тема. С NFT у нас есть отдельная команда, которая сейчас, во-первых, готовит новую порцию сделок для криптоклуба и новую систему обучения, как раз чтобы можно было в NFT сделках тоже участвовать. Сейчас мы уже зашли, сформировали команду, начали участвовать в сделках, собираем для вас... Как раз пул кейсов, что работает, что не работает. С нафтишками мы периодически, скажем так, несистемно инвестировали там ну, заходили там в криптоклубе. Вот ребят, вот в этот проект залетаем. Вот здесь минт делаем, здесь вот это. Там земли покупали в муфту еще что-то. То есть это не системно, но есть вариант сделать из этого системную работу. И я думаю, что в ближайший месяц мы новые модули в клубе инвесторов выкатим в криптоклубе. Так. Как можно завести деньги на интерактив брокер, будучи резидентом РФ? Ну, вот как раз вопрос по теме был. Я как раз и говорил, что инструменты – это не только инструменты про увеличение капитала, но еще инструменты, связанные с тем, что э, никто не может сказать, как поведется интерактив брокер дальше с резидентом РФ. Поэтому завести деньги вы туда можете, но мне кажется, это как вот плыть против течения немножко, да, то, что нужно сначала решить задачу, связанную с вторым ВНЖ, где вы можете уже дальше оттуда туда переводить деньги, и потом оттуда уже дальше пополнять Interactive Brokers, чтобы вам это было выгодно по налогам. Потому что, например, в Дубае не будет выгодно по налогам, а в других странах надо смотреть. Стоит ли сейчас заходить в Муфтуерн? Я периодически пишу в телеграм-канале, смотрите, то есть у меня есть вводим параллельно с Калом. Там есть небольшие варианты, что это все может очнуться, хотя они небольшие, но при этом многие, скажем так, остаются еще приверженцами Степана. Сейчас работает Кала, немножко вовки, но очень плохо, но там тоже есть свои нюансы. Я рекомендую в Телеграм-канале смотреть на эту историю. Так, в целом, у нас в крипто-клубе есть прямо отдельный чат, где мы все стратегии, которые есть в муфтоверне, мы просто руку на пульсе держим. Как же как с NFT? У нас есть Отдельный человек, задача которого полностью целый день, full time, все направления отрабатывать. Плюс сейчас у нас там ходит 45 телефонов в Кала, 45 в Степане. Короче, вот в целом пока работает. То есть цифры, которые я вижу, мне нравятся, скажем так. Так. Смотрю еще вопросы. Тайдекс ответил. Продал отличная мысль. Хорошо. Слушайте, ну, в целом все. Если у вас с вопросами на сегодня все, это те вещи, которые я сегодня хотел вам сказать. Собственно говоря, я резюмирую, в валютах пересидеть не получится, потому что все валюты имеют условную инфляцию, это считайте налог на то, что вы не инвестируете, и, соответственно, пересидеть просто, это значит, там где-то вы будете платить до 30% в долларах на деньков да, в год с учетом инфляции, где-то будете платить 10, но все равно будете их платить, потому что невозможно обыграть печатный станок в инвестициях, если ты не инвестируешь. Он все равно постепенно все твои деньги съест, какая бы системная и стабильная валюта не была. Это первая мысль. То есть надо инвестировать. Следующее, то что мысль бывает, у каждого должно быть немного крипты, как минимум, потому что это актив, который если ты будешь покупать каждую неделю и сможешь найти все силы не продавать его на хаях, а просто накапливать. Это, которого может сделать тебя миллионером долларовым, просто если ты будешь покупать его и иметь смелость владеть им там, несколько лет, 4-5 лет и более. Соответственно, каждый может по чуть-чуть себе покупать. Я знаю, что даже ребята у нас в компании не все владеют криптой. И это странно, потому что у тебя есть полный как бы возможность и учиться, и задавать вопросы, и получать доступ к сделкам, но при этом ты такой сидишь на заборе и никогда не примерял под себя эту стратегию, как бы на себя, под себя плохо звучит, под себя стратегию, на себя. Просто как бы и это мне реально странно, потому что, знаешь, будет, есть две реальности вот сейчас после этого эфира. Первая реальность, в которой ты послушал этот эфир, такой сказал, окей, я все понял и ничего не сделал, не купил крипты. И второй, ты сказал, блин, да сколько я буду сидеть, я уже про эту крипту пять лет слышу, и просто начну хотя бы по чуть-чуть каждую неделю покупать, заведу себе будильник и разберусь, блин, в конце концов, сколько можно просто про нее слушать. И вот в одной реальности ты, как человек, пошел одним путем, а в другой пошел другим. И условно две реальности разошлись и настолько они стали разными через 5 лет, что у одного миллион долларов, а второго просто так сидит и до этого ничего нет. При этом качественный жизнь вообще не изменилась ни одного, ни второго. Отличалось всего одним принятым решением. Вот это вот интересный как раз, наверное, финансовая свобода и финансовое благополучие как раз зависят от таких вот ключевых решений. И поэтому мы заводим день инвестора для того, чтобы принимать такие ключевые решения. Так. Про валюту учета доллар сказал, то что ну, я пересчитываю специально, чтобы как раз вот эти инфляционные истории все убирать и сравнивать инструменты между собой, в том числе и в рублевой зоне. Значит, про сделку с Киргизией тоже сказал, что это одна из венчурных сделок наших прикольных, по которой мы закрыли раунд как раз по ведущей оценке. Это как раз был хороший пример того, что ранние инвесторы получают больше преференции, потому что они заходят по ранним оценкам, они понимают, что вот была компания, вот она купила лицензию, вот она трансформировала лицензию, сделала дорогу, взяла крупнообъемную пробу, написали проект. Привлекли инвестиции строят фабрику. Вот от этого между этой компанией и этой компанией там заложено 20 иксов. Так, все понял. Главное теперь просто принимать умение принимать решения на ранней стадии и давать своим инвестициям вырасти. То есть не. Пытаться там через три месяца выскочить. это Как Вот как раз те, кто выскакивает, я не видел среди них богатых, супер успешных людей. Есть люди, которые реально нервно относятся к инвестициям. Знаете, вот так вкинул, вытащил, вкинул, вытащил, вкинул, вытащил, вкинул, пропали. Блин, а что, как? Ну, потому что ты вот, вот это по этой причине так и получилось, короче. Потому что ты просто слишком много суетился. И наоборот, люди, которые с большими деньгами, у них есть... Это про не про инструменты, это про управление деньгами, про подход, про мышление, про то, что умение а, нести и принимать определенные риски и оставаться в сделках. Это вот про это. Хорошо, спасибо за вопросы. Про юань я сказал, что я не покупаю, потому что я не вижу в нем причины для покупки. Я им не пользуюсь, в него нельзя купить квартиру за юани в Дубае. Может, и можно, кстати, за это не моя система измерения, да, вот раз, два, три, четыре, пять, десять юаней, я не знаю, сколько это, я не пользуюсь этой валютой, поэтому я беру учет доллар и я беру из как раз, которые распределяю в DeFi, который дает мне пассивный доход, и я понимаю, что вот там мне все понятно, то есть я могу из SDT квартиру купить, если нужно, издавать ее в аренду, то есть для меня это и она децентрализованная, то есть я даже как бы ко мне не относилась китайская Империя, как государство поднебесное, да, я все равно свои финансы предпочитаю контролировать сам. Про ВНЖ. В клубе у нас есть модуль, связанный с документами. Там есть два паспорта, и мы сейчас над этим работаем. Ну, то есть, как бы, я несколько этапов провел сам. Соответственно, -то вещами, какими то вещами, какими-то я могу с вами поделиться, но это не стопроцентное решение, и, опять же, оно, возможно, подойдет не всем. Но при этом сейчас у нас есть три направления, которые мы прорабатываем, запустили, и я рассчитываю получить результаты где-то уже, наверное, к началу октября или ноября. Вот так вот. То есть мы, как только будет, опять же, все, что делаем, мы транслируем, в том числе и ребят, с которыми мы отработали по этой теме, Условно сделали связку карта, ВНЖ, карта, счет, деньги из России идут, далее открываются счета, там, какие тебе нужно, денежные потоки направляются туда, и ты уже в более такой, как бы ну скажем так, сохраняешь доступ к этим инструментам, в том числе к Binance и так далее. Так. Да, эфиры есть, вот написали, это эфир по четвергам. Нет, это эфир был как раз в клубе инвесторов, то есть у нас отдельно приходят специалисты, не я, которые как раз профессионально а, этими вещами занимаются. Хорошо, ребят, самое время задать вопросы, если они у вас остались. Было здорово сегодня, хороший эфир оказалось. Был один негативщик, какашка, но мы его быстро отстрелили. Короче, посыл вам такой. Будьте, оставайтесь нормальными людьми. Если у вас плохое настроение, продолжайте инвестировать. Если у вас хорошее настроение, продолжайте инвестировать. Какими? Ну и работайте над своим, так сказать, эмоциональным состоянием. Потому что, как говорят буддисты, все мы, по сути, работаем сами с собой. Смотрим сами на себя, сами себе ситуации создаем и так далее. Поэтому тут как бы такое. человек назвал какашкой, по сути, себя назвал какашки. Ладно, хорошо. Значит, не будем фокусироваться. Надо фокусироваться на хороших людях. У вас, кстати, много было сегодня хороших, классных, качественных вопросов, поэтому приходите по четвергам, будем с вами другие вопросы, в том числе, тоже разбирать. Желаю вам хорошего дня. Задоведите день инвестора регулярно, хотя бы час инвестора. Помните, что сегодня вы находитесь на развилке, либо через 5 лет вы будете криптоном среднего класса с капит вам 50 миллионов долларов либо вы сегодня не купите капиту и не будете заниматься вот этим регулярной покупкой и тогда у вас будет две абсолютно реальности при этом по пути вы жили бы абсолютно той же жизнью, вам не нужно было бы отказываться от любимого ширака либо от чего-то еще от креветок либо от амаров, устриц и так далее вы, у кого каждого свой вкус и предпочтение но при этом вы бы пришли с совершенно разные качественные точки опять короче комментарий, мне но очень интересно. Уже третий эфир такой комментарий приходит. Ребята, короче, нам нужно дальше продолжать эфиры на эту тему. Я считаю, что вот те вопросы, которые вам непонятны, смотрите, я специально короче перед эфиром пишу, задавайте вопросы, которые вам непонятно, для того, чтобы за день мы смогли определить, что за тема будет, соответственно, в комментариях ваших покопаться и определить тему эфира. И тогда гораздо будет больше слова, ну, пользы. Отличная мотивация, не сливаться и продолжать инвестирование. Удачи, спасибо, не все по делам, надеюсь, можно будет переслушать. Хорошо, отлично. Да, я думаю, что за, благодаря вашим отзывам таким точно стоит выложить запись, для того чтобы вы могли тоже это переслушать. Все, на сегодня, ребят, все. Всем спасибо, пока.